Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как отрабатываем борцовскую и ударную технику на жгутах и на веревках. Итак, одну и ту же технику мы будем отрабатывать на жгутах и то же самое на веревке. Работы с резиной и веревкой в работе с резиной вы отрабатываете силу в рук, корпуса, санок в работе с веревкой вы отрабатываете чувствительность и скорость вот этого перемещения, подстраивание своего тела под а, самого партнера, под веревки. Иногда можно партнера потянуть на себя силой, а иногда можно подстроиться и уже вкрутить сам прием. Поэтому а, наш совет: мы отрабатываем. Один прием на резине и тоже прием на веревке. Какие ошибки в работе с веревкой, если она сильно провисает? Это ошибка. Веревка постоянно должна быть натянута. И вы должны уже как бы вкручиваться в веревку и выходить из нее. снова вкручиваться и выходить. Резина тоже, если сильно болтается, не очень хорошо. Она должна быть оптимально натянута. И вы уже как бы делаете свои технические элементы. Если у вас будут какие-то вопросы о непосредственно технике исполнения самого приема или какие-то другие предложения или замечания. Пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.